Если понадобится Россия реанимирует секретный советский объект 825 в Крыму. Секретную подземную базу объект 825, на которой хранились советские подлодки и ядерное оружие, создали в Крымской Балаклаве еще во времена Холодной войны. О сооружении, которое смогло бы пережить атомную бомбардировку, рассказал капитан первого ранга Василий Дандыкин. Строительство сверхсекретного объекта 825 было инициировано советским руководством в самом разгаре холодного противостояния США. Базу возвели во исполнение личного распоряжения лидера СССР Иосифа Сталина в 1961 году в Балаклавской бухте, прямо внутри горы Таврос. Уникальность постройки заключалась в том, что здесь можно было спрятать полноценную флотилию субмарин и ядерное оружие для нее. Скрытый от глаз бункер был обнесен 3 метрами бетонного свода. Сверху располагались скальные породы, что позволяло объекту выдержать удар ядерного оружия мощностью до 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, авиабомба «Малыш», сброшенная в 1945 году на японский город Хиросима, едва достигала эффективности в 20 килотон. Следовательно, если бы Советский Союз и США начали ядерную войну друг с другом, спрятанный в скалу Крымский Исполин оказался бы одним из самых безопасных мест на свете. Изначально главное предназначение объекта 825 — хранение и обслуживание дизель-электрических подводных лодок ДЭПЛ, проектов 613 и 633, рассказал политэксперту капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. В секретном комплексе не только держали субмарины, но еще и ремонтировали их. Позже подлодки были заменены на более современные. База была предназначена для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок. В целях маскировки субмарины заходили в бухту только по ночам. В эти часы в балаклаве полностью выключали электричество. В подземном канале длиной 602 метра могли разместиться семь средних или 9 малых депл. Кроме того, здесь же находилось хранилище торпед и ядерных боеголовок, сказал военный эксперт. Подземный канал на объекте 825 имел сразу два выхода. Один вел в бухту, через него Деппл попадали внутрь, а другой выходил в открытое море, отсюда субмарины отправлялись в учебные и боевые походы. Если это было необходимо, один из входов могли закрыть с помощью батапорта, сказал Дандыкин. В случае ядерной войны подземное убежище смогло бы укрыть на своей территории около 3000 человек. Запасов еды и электричества на объекте было немного, но и немало такое количество людей смогло бы прожить здесь около 30 дней. Коридоры в секретном комплексе построены слегка изогнутыми, а не прямыми, что позволило бы эффективно погасить взрывную волну. В элементе инфраструктуры также присутствуют прочные противоатомные ворота. В бункере была и более закрытая, секретная часть. Она даже имела отдельное название – Объект 820. Не все сотрудники знали о месте, в котором хранился огромный ядерный арсенал. Позже пришли к выводу, что ядерной войны не будет и проект держать нет смысла. Тем не менее секретная база осталась. После развала СССР она досталась Украине. В частности, в МСУ, они там устроили музей холодной войны, или как ее назвали войны между советской империей и блоком нато сказал собеседник п после развала ссср который произошел в 1991 году объекту 825 на украине должного внимания действительно не уделяли в 1993 перестали охранять большую часть комплекса некогда величественное строение было разграблено в период с 1993 по 2003 год было украдено большинство устройств которые включали в себя цветные металлы. Возрождение после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва начала масштабную реконструкцию секретной базы. За несколько лет объект 825 весьма преобразился. Удалось обновить даже то самое секретное гидротехническое сооружение, пополнив его современными музейными экспонатами. В наше время объект 825 существует как музей. В нем много экспонатов, которые показывают и рассказывают о том, как все это создавалось, развивалось. По сути дела, там находится музей подводных сил Черноморского флота. Там рассказывается про его историю, можно увидеть довольно редкие экспонаты. Все это приведено в достаточно хорошее состояние. Я был в этом музее. Очень много приложил к этому старанию усилий офицер-подводник, капитан первого ранга Юрий Таралиев чей отец служил в балаклаве там проводят экскурсии сказал военный эксперт объект 825 одна из главных достопримечательностей балаклавы отметил дандыкин для возведения проекта было приложено огромное количество сил и энергии впрочем списывать сооружение со счетов пока рано считает военный эксперт запас прочности заложены в его строительство еще во времена ссср позволяет и сейчас перепрофилировать базу для использования по назначению в случае необходимости. Объект 825 намекает, если вдруг случится какая-то заваруха и придется действовать, он в каком-то локальном плане сможет помочь, сказал собеседник П. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.